Россия приготовила Курильский сюрприз для флота Японии и США, Япония заручилась поддержкой США и планирует отнять у России южные Курильские острова. Однако РФ уже приготовила там особый сюрприз для иностранных агрессоров. Об этом пишет китайское издание Tencent. Как отметила Tencent, после Второй мировой войны Курильские острова стали принадлежать России. Однако Япония так и не смогла с этим смириться. Заручившись поддержкой США, Токио начала наращивать свою военную мощь. По мере усиления, страна восходящего солнца делает все более и более воинственные заявления в адрес РФ. В этих заявлениях содержится намек на то, что японцы готовы силой захватить свои северные острова. Япония надеялась, что вместе с США ей удастся запугать Россию и навязать ей свою волю. Однако этот путь привел японцев в тупик. РФ не та страна, которая будет прогибаться из-за угроз и запугиваний, говорится в публикации. Китайское издание подчеркнуло, с недавних пор РФ начала готовить Курильский сюрприз на случай, если флот, состоящий из кораблей Японии и США, попытается захватить хотя бы один остров российского архипелага. Россия направила на Курилы противокорабельный комплекс берегового базирования «Бастион-П», подчеркивается в материале. Tencent считает, что «Бастион» в настоящее время является самой передовой в мире противокорабельной береговой системой. Она может осуществлять сверхточные ракетные удары по целям на море и на суше, а ее снаряды имеют самую высокую скорость полета, более чем в двух раза выше скорости звука. Из-за скорости ракеты «Бастиона» чрезвычайно сложно перехватить. Если Токио решится разгневать Москву, устроив провокацию на Курильских островах. Россия быстро и жестко охладит ее пыл. По военной мощи Япония и Россия находятся на совершенно разных уровнях. У японцев нет ни шанса победить в военном конфликте с РФ даже при поддержке США, пишет китайское издание. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.